Всем Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с камерой Ником Z30, а конкретно с китовым объективом DX1650, на который отсутствует бленда в комплекте. Но в китовых объективах, как правило, бленду не вкладывают, поэтому приходится ее приобретать отдельно. Еще один момент в связи с тем, что конструкция объектива такая, что невозможно установить бленду, которая была бы не только для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 Поэтому была найдена блендочка вот в таком виде. Доставляла все это из Китая. пришло достаточно быстро, в течение двух 3 недель. В этом не поучаствовала Почта России, что очень положительно. Вот такого она вида. Стандартное ее обозначение, если сходить на сайт Nikon. Она металлическая, сделана из алюминия. Здесь вот есть резьба, благодаря которой будет насажена на объектив и здесь тоже есть резьба чтобы установить фильтр и в том числе крышку для того чтобы закрыть ваш объектив и сохранить вот такого плана есть еще второй вариант здесь с отверстиями он идет но принцип тот же самый вы берете камеру дальше как фильтр накручиваете Сюда накручиваете фильтр, либо устанавливаете крышку, и так он будет в походном состоянии. У вас объектив направлен и смотреть. Вот такая вот бленда. Который идет на стандартный объектив китай 1650 Bayonetta Z на Nikon Кроп камеры Nikon Z30, Nikon Z50 и Nikon ZFC Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков и это количество будет держаться около недели я разыгрываю объектив для смартфона аноморфный уланзи что вы сейчас видите перед глазами поэтому проявляем активность подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного уланзи каждому желающему причем отправлю любую точку мира при условии что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между российской федерации и той почте куда я буду отправлять